Глава восемнадцатая. Притча о Сеятеле Проведя всю ночь в молитве, Иисус рано утром сошел на берег в поисках учеников, ловивших неподалеку рыбу. Христос не мог долго наслаждаться покоем. Как только стало известно, что Спаситель находится на берегу, народ стал стекаться к Нему. Их число увеличилось настолько, что люди со всех сторон теснили Его. И пока Иисус учил их, толпа стала настолько плотной, что он решил войти в лодку и немного отплыть от берега, чтобы дать людям возможность лучше видеть и слышать себя. Он часто использовал этот способ, чтобы завладеть вниманием толпы, где люди толкали друг друга, лишь бы подойти к нему поближе. Так он мог беспрепятственно провозглашать те истины, которые хотел донести до них. Сидя в простой рыбацкой лодке, Спаситель возвещал слова жизни внимающим на берегу людям. Он был терпелив к тем, кто боролся с искушением, ласковым и добрым, к скорбящим и опечаленным. Его слова нашли отклик во многих сердцах, и свет его божественных наставлений пролился на многие затуманенные умы. Какая же сцена открывалась перед ангелами, их славный предводитель сидит в рыбацкой лодке, мирно покачивающийся на волнах, и проповедует спасение слушателям, толпящимся у кромки воды. На просторах природы в скромной обстановке превознесенный посланник небес возвещал простым людям великую истину об освобождении. И все же он не нашел бы лучше места для служения. Озеро, горы, раскинувшиеся поля, солнечный свет, заливающий землю, с помощью всего этого его уроки лучше всего могут быть запечатлены в человеческом разуме. В поле их зрения находились труженики полей, некоторые из них высеивали семена в землю, а другие уже собирали ранний урожай. Плодородные долины и склоны холмов были обличены великолепием. На берегу возвышались пустынные скалы, пернатые создания оглашали округу мелодичным пением. Морские птицы скользили по водной глади. Иисус решил воспользоваться этой возможностью, чтобы с помощью величественных образов запечатлеть в памяти слушателей свой урок. Он использует привычные для них образы для иллюстрации своего учения, и в будущем, когда они увидят подобные картины, их мысли будут возвращаться к словам истины, услышанных из уст Иисуса. Взирая на оживленную сцену перед собой, Иисус рассказал притчу, которая, предаваясь на протяжении веков, дошла до нашего времени, столь же чистой и прекрасной в своей незатейливой простоте, как и когда она родилась тем утром на Галилейском море более 18 столетий назад.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 Это яркая иллюстрация того, как распространяется Евангелие Сына Божия, привлекла внимание людей. Повествователь настолько пленил умы своих слушателей, что их души взволновались и сердца многих вострепетали, окрыленные новой целью. Они были очарованы учением, столь облагораживающим в своих принципах и при этом столь понятным. Многие пожелали обладать теми высокими духовными качествами, которые проповедовал Иисус. Но стоило им только вернуться в свою суетную среду, как многие позабыли о полученных тогда впечатлениях. Грехи, казавшиеся столь мерзкими под святыми лучами присутствия Учителя, снова свили гнездо в их заблудших сердцах. Неблагоприятное окружение, мирские заботы и искушения заставили их снова окунуться в привычное состояние равнодушия. Но были и другие слушатели, которые с этого момента решили вести более праведную жизнь, ежедневно следуя принципам учения Христа. Предмет его беседы, проиллюстрированный раскинувшейся перед ним картиной, не будет никогда стерт из их памяти. Разные породы почв, некоторые из которых производили лишь терние и ядовитые сорняки, выступы скал с клочками земли, сеятели с семенами, вся картина, представшая перед их глазами, запечатлевала в умах слушателей. Его слова так, как ничто иное не могло бы сделать. Существующее положение вещей вдохновило Иисуса на притчу о сеятеле. Люди, следовавшие за Христом, были разочарованы тем, что Он не основал новое царство. Они давно ждали миссию, которую возвысит и прославит их как народ, и теперь, когда их ожидания не оправдались, отказывались принять Его как Искупителя. Даже Его избранные ученики проявляли нетерпение из-за того, что Он отказался от земной власти, а Его разочарованные родственники отвергли Его.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 Его последователи были огорчены тем, что образованные богатые люди не были готовы принять Иисуса как своего Спасителя. Они сполна ощутили тяжесть предрассудков, которые нередко обрушивались на Христа, ведь его последователями, как правило, становились бедные в целом низшие сословия. Почему, спрашивали они себя книжники и фарисеи, учителя в школах пророков, не признавали его долгожданным мессией? Именно чтобы развеять эти сомнения и недовольства, Иисус рассказал эту притчу. Когда толпа разошлась, двенадцать учеников вместе с оставшимися сторонниками собрались вокруг Христа и попросили растолковать эту притчу. Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, потому говорю им притчами». И глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 11 по 15. И говорит им, не понимайте этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Евангелие от Марка, глава 4, стих 13. Этими словами он объяснил, что его иллюстрации должны были заставить слушателей задуматься. Если бы они хотели получить более полное объяснение его слов, они бы могли задать вопросы ему, как это сделали ученики, и получить на них ответы. Фарисеи поняли притчу, но не захотели последовать ее наставлениям. Они закрыли глаза, чтобы не видеть, а уши, чтобы не слышать, поэтому к их сердцам трудно было достучаться. Они должны были понести возмездие за свое преднамеренное невежество и добровольную слепоту. Одна из причин, почему Христос так часто использовал притчи, заключалась в том, что иудейские саглядаты постоянно следили за ним и искали повод его осудить. Иисус хотел обличить их лицемерие и злодеяние, но при этом не подвергнуть себя опасности быть арестованным и заключенным в тюрьму, что в значительной мере помешало бы его служению среди людей. В притчах он мог обличать и раскрывать беззаконие, не опасаясь нарушения гражданских установлений. Они могли жаловаться и возмущаться, поскольку было невозможно не понять смысла его слов но осудить его за использование простых иллюстраций в проповедях они были бессильны. В словах Иисуса скрывался упрек ученикам в том, что по причине ограниченности их ума они не смогли понять его послание, ибо в притче о Сеятеле он проиллюстрировал учение, проповедовать которое он и пришел в этот мир. Если они не могли узнать вещей, которые так легко понять, то как они смогут познать неизмеримо более великие истины, которые Он хотел раскрыть им в притчах? Иисус также сказал, что откроет большие тайны, касающиеся Царства Божьего, тем, кто приближается к Нему и следует Его наставлениям, чем тем, кто не ищет единения с Ним. «Люди должны открыть свой разум новым знаниям и быть готовыми верить». Жестоковыльные, любящие пышность церемоний, они не хотели ни понимать его учения, ни принимать Божью милость в свои сердца. Этот класс людей добровольно выбрал путь в неведении. Те же, которые стремились к небесам и приняли Христа, источник света и истины, уразумели его слова и получили практические знания о Царстве Божьем. Но те, кто по какой-либо причине пренебрегли, предоставленным им возможностями познать истину и не постарались углубиться в нее, отказавшись верить тому, что видят их глаза и слышать их уши остались во тьме. В Божьих истинах слишком много самоотречения и внутренней чистоты, чтобы привлечь плотские умы, поэтому собственной нетерпимостью и неверием люди выстроили стену в своих сердцах. Ученики видели своими глазами и слышали своими ушами и веровали. Великий Учитель благословил их и сказал, «Многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 17. Затем Иисус растолковал ученикам, что означают в упомянутой притче «Различные почвы, куда сеялось зерно» христос сеятель, разбрасывает семя. Есть миряне, чьи сердца подобны утоптанной дороге, невосприимчивые к учениям Божьей мудрости. Они презирают требования Бога и потакают своим внутренним побуждением. Многие убеждаются в истине, слушая важные уроки Христа. Они верят Его словам и решают вести святую жизнь. Но когда появляется сатана со своими греховными искушениями, они сдаются до того, как взойдет доброе семя. Если бы почва сердца была вспахана глубоким раскаянием, люди бы увидели, насколько греховна их эгоистичная любовь к миру, насколько порочна их гордость и алчность, и отринули бы эти недобрые качества. Семена истины проникли бы глубоко в почву и сердец и взошли бы, чтобы принести плоды. Но злые привычки так долго господствовали в их жизни, что их добрые намерения были заглушены голосом Искусителя. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат тот час, приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Евангелие от Марка, глава 4, стих 15. Есть люди, которые с радостью принимают бесценную истину. Они чрезвычайно ревностны и удивляются тому, что не все могут видеть то, что так очевидно для них. Они призывают других принять учение, удовлетворяющие их извращенным нравам. Они поспешно осуждают колеблющихся и тех, кто тщательно изучает доказательства истины и рассматривает ее со всех сторон. Они называют таких людей холодными и неверующими. Но во время испытаний эти активные люди начинают сомневаться и скоро терпят неудачу. Они не приняли крест как часть своей религиозной жизни и отворачиваются от него, теряют запал и отказываются его принять. Если у таких людей в жизни все идет гладко, на их пути не появляются препятствия, если все совпадает с их намерениями. Они кажутся последовательными христианами. Но они ломаются под жестким напором искушения. Они не могут терпеть упрека ради правды. Доброе семя, которое выросло в цветущее растение, увидает и умирает, потому что лишено корней, которые питали бы его во время засухи. То, что должно было укоренить растение и позволить ему быстрее развиваться, становится причиной его засыхания и гибели. Подобно тому, как жаркое летнее солнце укрепляет и помогает созреть стойкому зерну, сжигает и разрушает зеленые и сочные, но лишенные глубоких корней, потому что слабые корешки не могут пробить твердую и каменистую почву. Эти люди могли бы обрабатывать и удобрять почву своих сердец, если бы захотели, чтобы истина укоренилась в них. Но для этого нужно слишком много терпения и самоотречения. Чтобы радикально изменить свою жизнь, необходимо прилагать слишком много усилий. Их оскорбляет малейшее обличение, и они готовы повторить слова, сказанные учениками, которые покинули Иисуса. Какие странные слова! Кто может это слушать? Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 60. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тот час с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не постоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняются. Евангелие от Марка, глава 4, стихи 16 по 17. Далее Иисус говорит о семени, брошенном на запущенные земли, покрытые сорняками, которые душат драгоценные растения, пробивающиеся среди них, они увядают и гибнут. Многие сердца откликаются на голос истины, но не принимают и не лелеют его должным образом. Они высаживают драгоценные семена правды в почву сердца, не подготавливая грунт и не уничтожив заранее ядовитые сорняки, которые там цветут пышным цветом. Они не стоят на страже своего сердца, следя за тем, чтобы у него снова не проросли гибельные побеги. Житейские заботы, стремление к обогащению и потакание с запретным наклонностям вытесняют любовь к праведности еще до того, как доброе семя сможет принести плод. Гордыня, страсти, самолюбие и любовь к миру, зависть и злоба не могут идти рука об руку с Божьей истиной. Подобно тому, как землевладелец тщательно готовит почву, когда-то заросшую сорняками, христианину необходимо усердно устранять недостатки, угрожающие ему вечной гибелью. Терпеливые и искренние усилия во имя Иисуса способны устранить греховные наклонности порочного сердца. Но те, кто позволяют влияние сатаны сокрушить их веру, оказываются в еще худшем положении, чем были до того, как услышали слова жизни. Посеянные в тернии означают «слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Евангелие от Марка, глава 4, стихи с 18 по 19. Немногие сердца можно уподобить хорошей обработанной почве, которая, приняв всеми истины, щедро плодоносят во славу Божью. Но Иисус находит тех нескольких искренних христиан, готовых к добрым делам и искренних в своих начинаниях. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод. Один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. Евангелие от Марка, глава 4, стих 20. Так Христос в, крат, в краткой и исчерпывающей притче представляет характеры тех, кому Он пришел проповедовать. Зацикленность на мирском, склонность к греху и ожесточенность сердец предстают перед Его слушателями. Таким образом, Он отвечает на вопрос, который мы часто слышим сегодня почему труды Христа принесли такие скудные результаты во время его личного служения на земле. Его жизнь была отмечена чудесными проявлениями доброты и милосердия. Но исцеляя страждущих и изгоняя бесов, мучивших их, работу по исправлению своей порочной натуры, он представлял самим людям. Он наставлял их, как объединить человеческие усилия с его божественной силой и с его помощью одержать победу над досаждающим их грехами. Этот опыт был необходим для того, чтобы придать моральную силу характеру и приготовить христианина для небесных судов. Иисус не применял никакого чудесного средства, чтобы заставить людей поверить в Него. Им было дозволено самостоятельно решать, принимать или отвергать его. Никакая грубая сила не применялась, чтобы лишить свободы выбора, которую Бог даровал человеку. Притча о сеятеле, описывая различные группы людей, с которыми соприкасался Христос, дает оценку людским наклонностям, а также объясняет, почему его служение не нашло отклика во многих сердцах. Притчи Иисуса призваны пробудить дух исследования, ведущего к более ясному пониманию истины. Пока Он так объяснял ученикам смысл своих слов, вокруг снова собрались люди, чтобы послушать Его, и Его проповедь навеки остались в умах многих людей, которые ее услышали. Иисус обращался не только к простолюдинам, среди Его слушателей присутствовали ученые и образованные люди – которые умели критически мыслить. Его слушали песцы, фарисеи, врачи, правители, юристы и представители всех народов, и никто из всего этого огромного собрания не высказал никаких сомнений в его словах.